Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Всем привет. Это небольшое дополнение к предыдущему видео о том, как... Ограничить перетаскивание элемента на мобильных устройствах. Нет, нет. Это нет, конечный результат. Нет, нет. Добавил просто немного анимации, смех ради. Нет, нет. Смысл в том, что нет, нет, нельзя перетащить нет, элемент дальше, чем граница его родителя. нет, нет на русском ютубе почему-то не было об этом никакой информации как это сделать и я решил запилить свое код практически не поменялся с предыдущего видео Такой же html такой же css вот я оставил перетаскивание немного изменил его код, чтобы там где мы берем там мы его и тянем в прошлом видео Картинка в центр экрана прилетала, то есть центра пальца. А на этом я буду восстанавливаться. А здесь смысл тот же, что и ранее. Мы сравниваем координаты. Как ограничить наш элемент? Сравнить его правую границу с правой границей родителя. Если граница нашего элемента больше или равна, то мы присваиваем допустим позициян right ноль тем самым элемент у нас ровно вправо прижимается и наличен для всех сторон я уже написал условия здесь ничего нового если топ нашего элемента меньше чем топ обертки то делаем что то то то если больше ну видно. в общем драх смотрите наши координаты совпали и поэтому позишно прислается сразу же ноль то же самое сделаем для других сторон только здесь меняем Этот знак уже правильно стоит работа для left но нужно еще одну вещь честь сейчас для стороны не будут работать вот а для боттома надо присылать топ то есть нужно стирать значение топа делать вот так и для right надо стирать значение left, когда мы касаемся хранится. Все работает. Далее я добавил просто немного звуковых эффектов. Это все украшательство, это очень легко делается, исходный код. Я вам сейчас покажу, и также он будет в ссылке под видео. У меня есть вот такой вот спрайт. Я буду менять его позишн, и таким самым нет. будет получаться эффект. Нет, нет. Также добавил три аудиофайла. Один отвечает за старт, за стоп. И я сказал нет. Нет! Это регулировка звука. Это элемент старт, я добавил, который появляется при запуске. Это, кстати, очень важный элемент. Пока вы не ткнете на какое-либо пространство, у вас не будет играть звук. Это сделано в связи с политикой там, безопасности. И поэтому я добавил такую вот превьюшку, чтобы звук нормально работал. И когда мы касаемся какой-либо части экрана, происходит смещение. И также играет звук. При таченде у нас все сбрасывается. Да и звук, стоп, происходит. Нет. Такой вот простой код, довольно занимательная штука. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо за внимание. Пока.